Я обратилась в юридическую контору опором Потому что работники банка несколько раз меня перекредитовывали так, что я стала в разы больше должна. И уже не в состоянии была оплачивать ежемесячный платеж. Поэтому я обратилась в юридическую компанию с просьбой снять с меня эти долги. 1 февраля меня признали банкротом. Праздник, помню, праздник был у меня. 2 августа все мои долги были списаны. Теперь я свободный человек благодаря упорной, настойчивой, последовательной работе юристов юридической компании «Опора».